Вот это комод, который я отдекупировала несколько лет назад. Четыре года, скажем так. Прошло время, он в свое время отслужил. Аналогично у меня он лавочка там где-то есть. Сейчас я покажу поближе. Вот лавочка такая. Она старинная, наверное, 30-х годов, но я ее очень люблю. Хорошая, крепкая вещь. А это комод, который я с другой стороны показываю. Я его... По новой решила отдекупировать, потому что надоела мне эта вся картинка. И я все стала переделывать. Осталось он немножечко, потом я покрою все это лаком, покрашу красиво, все будет красиво. Но это к чему я говорю-то? К тому, что я решила и комнату переберить. Я ее берила три года назад и простой звездкой. Мне это все надоело. И я решила прикупить кое-какую мебель, кое-какую другую. И эта мебель была, стала цветом вишня. Ну и к этой вишне решила я в тон немножечко перекрасить стены. Вчера перекрасила, но я же не штукатур, я же не маляр. Вот посмотрите, какая безобразие. Вот это все надо отспоклевать. Придется научиться. Вот здесь я год назад, нет, не год, уж больше пошла, наверное. Год назад, да, год, вот, по проекту «Тараканство-бой» выломала здесь двери. И так и прожила без этого, потому что двери надо новые ставить. Те старые двери были местом, пристанищем для тараканов. Вот они в этих щелях во всех жили, где им хотелось. Но сейчас их там нету. Здесь будет другая штора в тон стенам. Здесь будет стенка стоять, которую я купила и должны скоро мне ее привезти. Она закроет все эти неровности в стенах. Но раньше вообще у старых жильцов здесь были обои. В обоих жили тараканы. Я все обои посрывала и уже два раза побелила. Ни одного таракана за это время я в этой комнате не видела. Да и вообще нигде, потому что я с ними наконец-то справилась. Вот, вся комната будет вот в таком стиле, 50 оттенков желто-оранжевого, даже не знаю, как этот цвет назвать, вот так, примерно так. Так, итак, друзья мои, я несколько лет назад делала такое ну, упражнение по японским правилам, то есть сегодня делаю, например, 3, завтра 4, 5, 6, каждый день добавляю по одному разу. И вот эти вот отжимания, которые называются качать пресс, я доводила до 36 раз. И это очень хорошо помогает человеку прийти в тонус. Вот сейчас я вчера я сделала 11 раз, сегодня я сделаю 12 раз. То есть... Весь спорт у меня скатился к минимуму, то есть я перестала ходить на колонетику, перестала дома заниматься, тонус упал жизненный, короче, весеннее обострение в полной красе. Часто люди мне жалуются, что вот у меня депрессия, ничего не хочу делать, апатия. Да, это бывает с каждым, и это бывает со мной тоже. Раз в год это точно бывает, прямо западаю на полтора, на два месяца. Организм в это время отдыхает. Это происходит... Почему? Я, не, правда, не заметила весной или осенью, или как. Это происходит после того периода, когда ты все силы своей души куда-то вкладываешь и полностью становишься опустошенной. Я за собой это заметила, как и в последний раз. Я не расстраиваюсь в этом случае абсолютно. Я просто плыву по течению. Пусть оно себе идет. Оно рано или поздно закончится. И не будешь же все, все время, всю жизнь так продолжаться. И сама себе отвечаю. Вот утром я стою, щелкнула. Так, сегодня щелкнула, раз, раз, все это там делаешь. Там какие-то у тебя идеи, какие-то мысли, какая-то активная жизнь появляется. Проходит некоторое время, раз, к вечеру спад полный, и ты ложишься, как амеба, прям, расплываешься. Вот. Но... Пока у тебя не пока у меня не появляется какая-то идея, которую я могу прямо сейчас взять и осуществить, какое-то новое жизнь. Вот новая жизнь с сегодняшнего дня со вчерашнего с позавчерашнего это у меня ремонт в этой комнате в своей комнатке. То есть надо что-то поменять вокруг, жил, вокруг себя картинку поменять обязательно и тогда меняется жизнь. Итак, мы начнем с того, что мне уже конечно обмен жизни уже начался. У меня сейчас я буду делать вот эти вот упражнения. Вот эти вот упражнения. Сейчас я буду делать вот так вот. Короче, 12 раз. Что я делаю? Я значит, носки своих ног, пальчики, засовываю под комод. Вот, вот ложусь. Так вот ложусь. И начинаю подниматься 12 раз. Но я еще вот прям так вот почему-то делаю. Итак, раз! Ноги у меня вон там, в комодье. Вон там они подсунуты под камаз. Два. Три. В первый день я три раза не могла подняться. Абсолютно. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь, девять, десять, одиннадцать. со мной будешь делать зарядку вот это вот это тут. вот это вот существо она тоже со мной зарядку делает вот так вот вот везде лезет везде фу так. у меня старенькая я ее скатываю вот так вот тин-тин-тин, вот так вот скатываю по под значит надо лечь так, чтобы Пальцы большие, смотрели друг на друга, повернуть ноги. А мизинцы, вот так лечь, чтобы они мизинцы касались. Так пошли. Ложусь под, под пупок прямо, чтобы оно было. Все. Ноги положила, руки вытянула. Ой. И там все кишки распределяются каким-то образом, что... И считаешь, так, это надо 5 минут, 5 и 6, 300, 300 секунд надо полежать. Я начинаю считать с шиворот на выворот. Итак, 300, 299, 298, 297, 296, 295, 12, 18, 18. Семнадцать, шестнадцать, пятнадцать, четырнадцать, тринадцать, двенадцать, одиннадцать, десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один пуск. Фух. Я вот такую несколько раз видела вот это упражнение в интернете, предлагают. Умные люди включают. Музыку расслабляющую на 5 минут ставит таймер или просто считает 5 минут и все. Когда первый раз так легла, я не могла встать. У меня прямо все кости куда-то задвинулись и не могли выдвинуться обратно. Но вот в этот раз я как бы второй подход у меня к этому упражнению. Ну лень же все делать, лень. Вот 5 минут надо полежать и спокойно у тебя живот уменьшится с целью уменьшения общей массы. Тяжело же ходить, та дышка. С такой толщиной. Депрессия-то, это она вся в бока улеглась. Да? Иди сюда, иди сюда, кс -кс -кс -кс -кс, иди, иди ко мне, иди, мой хороший. Вот. А сейчас как-то легко стало вставать. Ну и все. Какая-то музыка. Когда человек считает наоборот, то у него вообще мозги просыпаются даже. Вот. И я, значит, для меня это программа минимум. Я, значит, целый день могу ничего не делать. Вот суставно мне лень делать. Вот лень. Вчера я попрыгала, делая вот этот вот ремонтик, я попрыгала вчера на комод, на лавку, под лавку, туда-сюда, короче. Вот. И, ну и что, там делала, все белила. Вот. И думала, я не встану, но ничего, легла спать припо... на эппликатор Кузнецова под лопатки положила, ой, и все встала сегодня хорошо, на удивление вообще ничего нигде не болит, никакие мышцы, все нормально.